Что будет, если есть много сладкого? Настоящему сладкоежке трудно отказаться от кусочка обожаемого пирожного. Но что будет, если есть много сладкого каждый день? Насколько вредно для здоровья соблюдение такого рациона и какие последствия следует ждать после этого? Ответы на эти вопросы найдутся в данном ролике. Сладкая неспроста есть одним из самых доступных антидепрессантов и даже маленький кусочек шоколада способствует повышению настроения. Ничего удивительного тут нет, ведь при употреблении сладкого организмом вырабатывается серотонин, так называемый гормон счастья. Но что же случится, если есть куда больше сладостей ежедневно? Употребив огромное количество сладкого единожды, скорее всего ничего страшнее аллергической реакции, если к ней склонен организм, не произойдет, однако постоянное злоупотребление сладостями сказывается неблагоприятными последствиями для организма человека. В первую очередь налегание на сладкое грозит повышением массы тела от простого набора пары лишних килограммов до настоящего ожирения. Диетологи советуют съедать столько сладкого, чтобы полученных от него калорий было около 10% от всего количества, что были употреблены в день. Кроме лишнего веса, под удар ставятся также зубы. Дело в том, что бактерии, которые живут в ротовой полости, размножаются в сладкой среде весьма активно, способствуя возникновению кариуса. Не стоит и забывать о диабете второго типа, который не есть наследственным заболеванием, а может появиться на фоне повышенного потребления сладкого на протяжении многих лет. Но случиться это может на фоне генетической предрасположенности. У сладкоешки до появления диабета может появиться его предвестник — гипогликемия. Это болезнь, которая выражается в сокращении уровня сахара в крови. И для улучшения самочувствия человеку хочется съесть что-то сладкое. Если любовь к сладкому не перейдет зависимость, употребление кондитерских изделий подарит только хорошее настроение. Берегите свое здоровье, питаясь правильно, и организм порадует вас в ответ. Подписавшись на канал, ты в десяточку попал!